Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Близнецы на сентябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Большую часть месяца, а именно с 5 по 27 число, Ваш управитель Меркурий будет находиться в знаке Весы. Это говорит о том, что в сентябре месяце вы будете пребывать в поиске баланса, равновесия, и в целом Весы это, конечно же, партнерский знак, поэтому тема взаимодействия с окружающими и поиска людей, с которыми вы можете взаимодействовать более тесно в работе, в личной жизни. Это будет для вас приоритетная тема. Меркурий в сентябре месяце движется вперед, поэтому дела ваши тоже будут идти вперед. И это хороший период для планирования и для начинаний. Правда, учитывайте также и движение Марса, ведь за активные действия отвечает Именно Марс. Марс в этом месяце как раз-таки замедляется, и в середине месяца он разворачивается в ретроградные движения. Поэтому лучше фокусировать внимание в сентябре месяце на одной максимум двух темах и заниматься их решением. В начале месяца Меркурий будет в аспекте к медленным планетам, а именно к Плутону, Сатурну и Юпитеру, и это будет благоприятный период для решения важных вопросов. Это может быть период оформления бумаг или взаимодействия с вышестоящими людьми, с чиновниками, например, или с руководством вашей фирмы. Аспект будет затрагивать ваш четвертый и восьмой сектор, так что в целом это... Благоприятный период для решения семейных вопросов, а также дел, связанных с недвижимостью. Это может быть даже период, когда вы будете рассматривать получение прибыли с недвижимости, вложение в тему недвижимости или же извлечение, наоборот, извлечение финансов с темой недвижимости. В любом случае это может быть также и период, когда вы будете Оказывать финансовую помощь кому-то из ваших родственников. 2 числа будет полнолуние в рыбах в вашем десятом секторе, который отвечает за карьеру и жизненные цели. Полнолуние поможет вам увидеть результат ваших действий, извлечь для себя пользу из тех проектов, в которые вы ранее вложили силы. К тому же, это может дать также результат по теме карьеры, но по Десятому дому идут не только карьерные вопросы, но и по другим сферам тоже. Главное, чтобы эта тема была для вас действительно очень важной. И вот начало сентября принесет вам результат по какому-то очень и очень важному вопросу. 4 числа Меркурий будет делать благоприятный аспект к Венере. А она, в свою очередь, будет делать напряженный аспект к Марсу. Поэтому очень важно в этот период, скажем, руководствоваться разумом, а не чувствами. И вы можете быть вовлечены в ситуацию, в которой сможете все-таки правильно коммуницировать или будете оказывать помощь кому-то, кто слишком застряг в эмоциях. То есть в целом вы можете обнаружить, что в этот период вы можете более отстраненно смотреть на вещи и не вовлекаясь эмоционально, решать какие-то важные вопросы. Так как будет затронут ваш второй и четвертый сектор, то это хорошее время для решения финансовых вопросов, а также вопросов, связанных с вашей семьей и родными людьми. С 6 сентября по 2 октября. Венера будет находиться в знаке «Лев» в вашем третьем секторе. И это может дать вам желание уехать куда-то недалеко с целью расслабиться, развеяться. Это период, когда вы почувствуете, что есть желание сменить обстановку для того, чтобы расслабиться. Поэтому лучший отдых для вас в это время — это смена обстановки. К тому же Венера в третьем секторе способствует знакомствам, и интересным перепискам, в целом приятным разговором. Но женщинам стоит быть повнимательнее, так как сентябрь это не самый подходящий месяц для начала отношений, особенно вблизи 9 числа и в конце месяца, когда будут идти напряженные аспекты. 10 числа Меркурий будет делать оппозицию к Херону и будет затронут ваш 5-11 сектор. Это ось эмоций и взаимоотношений с окружающими. И это период, когда вы можете делать какой-то эмоциональный выбор или ощущать некоторое время неопределенность в каком-то вопросе. Но в целом данный аспект говорит о том, что нужно как можно быстрее этот выбор сделать для того чтобы избавиться от ощущения, что вы в подвешенном состоянии. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем восьмом секторе, и это может дать результат по теме финансов, например, крупная покупка или продажа. Также Юпитер имеет отношение к юридическим вопросам, это может быть оформление каких-то бумаг важных, так как восьмой сектор связан именно с финансовой тематикой, но также это тема стресса. Восьмой сектор отвечает за ситуации, которые нас меняют и которые заставляют менять что-то в нашей жизни. То есть это не только перемены внутренние, но и внешние тоже. И этот разворот Юпитера может помочь вам сделать правильный выбор и менять в своей жизни то, что действительно необходимо. В сентябре будет разворот очень важных планет, и я обязательно сниму на эту тему отдельные эфиры, поэтому следите за обновлениями для того, чтобы получить более объемную и дополнительную информацию. 15 числа Венера будет делать квадрат к Урану, и будет затронут ваш третий и двенадцатый сектор. Это неблагоприятный день для поездок, и в целом день может давать, эмоциональный дисбаланс и может быть ощущение, что сложно находить общий язык с окружающими. Поэтому лучше важные переговоры, обсуждения на этот день тоже не планировать. 17 числа будет новолуние в Деве, в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость, семью, родителей. И новолуние это зарождение чего-то нового. Не обязательно именно в день новолуния происходит это событие, но бывает и такое. В целом вы должны понимать, что будет меняться ваш подход к теме недвижимости, к теме места вашего жительства. Это может давать новые планы по поводу покупки недвижимости или переезда, который может произойти в будущем. Это может дать также планирование, связанное с вашей семьей. Например, желание иметь еще одного ребенка или первого ребенка. Так как в этом месяце затронут, затронуты как раз те секторы, которые имеют отношение к теме детей. С 17 по 21 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну. И этот период может быть в эмоциональном плане не самый благоприятный. Это период, когда могут возникать какие-то волнения, связанные с ситуацией, которая происходит в жизни ваших детей или в вашей личной жизни. Это может дать также финансовые траты на ваш бизнес или то, что вы будете извлекать меньшее количество финансов из бизнеса, чем планировалось. В любом случае, опять-таки, этот промежуток времени не подходит для начинаний. Лучше настраивайте себя так, чтобы решать вопросы по мере их поступления. В то же время 22 числа Меркурий будет в хорошем аспекте к лунным узлам. Именно этот день может принести хорошую идею и какое-то положительное событие. Поэтому обращайте внимание на то, что происходит в этот день. В этот же день, 22 числа, Солнце переходит в знак Весы ваш пятый сектор, поэтому тема детей, личной жизни, хобби, творчества, бизнеса будет высвечиваться в этот период, и Солнце будет месяц находиться в этом секторе, поэтому будет легко, скажем, оценивать ситуацию и планировать. 23 числа Марс соединится с Лилит в вашем 11 секторе. И это может быть достаточно напряженное время в плане взаимодействия с вашими друзьями, может возникнуть даже какая-то ситуация в рабочем коллективе или в соцсетях. Особенно обратите внимание на 24 число, когда Меркурий будет делать оппозицию к данному соединению. Но в целом концовка сентября — это будет, как и середина августа, достаточно напряженное время для многих. 27 числа Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам в Вашем Третьем Доме. Обращайте внимание на новости, любая информация, новые знакомства могут помочь Вам найти баланс и уравновесить какую-то ситуацию. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем восьмом секторе. И это будет тоже значимое время в плане финансов, в плане решения каких-то вопросов, которые вас беспокоили в последнее время. Сатурн помогает отсечь стресс. Восьмой сектор за эту тему отвечает. Поэтому в конце месяца вы можете лишиться какой-то проблемы, которая вас уже давно беспокоила. И, наконец, 29 числа еще один аспект будет. Это аспект между Венерой и Марсом, который в соединении с Левит. Это такой очень провокационный день, особенно в плане личных отношений, знакомств. Поэтому в целом конец сентября мало подходит для того, чтобы начинать новые взаимоотношения.